Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня наконец-таки трэш на бездонатном аккаунте на немецком сервере, и сегодня мы будем забирать халявного, халявную лисицу и также собирать фрею а, Спасибо Боди, мои и Батя с рекомендациями, они подкинули осколки, и, соответственно, мы забираем сейчас эту донатную, в кавычка химбу я бы не сказал что он очень там прям мега-мега вау но для без это очень крутой герой будет он очень круто поможет блин когда я уже отсюда достану наконец-таки сменку для Ника, ну просто строчка не падает а, пофармил я немножко классики к сожалению просрал сумки я бы их, в принципе не собрал мне не хватило бы 1000 гемов, там у меня было около порядка 7000, а мне надо было 9 потратить, то есть мне не хватило, чтобы дособрать сумки, плюс еще и проспал, а, вот так вот бывает, фрайку тоже мы сейчас скорее всего не качнем на full, потому что надо будет побольше самов для эволюции, надо порядка 1200, то есть я не смогу ее до максималки докачать, но хотя бы прокачаем как получится а, Так, она у меня уже была открыта она у меня сейчас огненкой но я ее еще не качал плюс у меня здесь есть а, скины конечно же я буду пробовать словить стойкость а, стойкость и пакт это будет стандартный вариант у меня для моей и выживания Давайте выживание закинем. Это мне, в принципе, все не надо. Это у меня все есть. Блин, можно было, в принципе, допом что-то я втыканул. Просвет ставить, чтобы их быстрее потом, если надо будет качнуть. А вдруг им тоже эволюцию ведут. Так, ремочка ремочка ремочка ремочка кому мне здесь ремочка нормально может зайти у меня тут даже куча героев есть в принципе я что-то так расслабился у меня что-то дофигище просто героев например можно фобушки поставить ремку чтобы сразу включался почему бы и нет на локация вдруг вдруг когда-то поменяют награды на а, там, на ЗБшке вот, я сделаю даже такой вот вариант сейчас себе. Вместо стойки, плюс она будет сразу резать от хил. А, так, баст, баст можно сюда. Я завтыкал, у меня куча скинов, и героев реально есть. Возможность немножко талантики подкачать. Так, еще одна уогненька. Вот, смотрите, у меня Рину есть. Огонь просто. Сейчас я, короче, силу, я так понял, качнулся выше стака. И у меня начнется полностью жопа. В новой локации. Нормально, кстати, с халявных акций. Вот с коробок. Смотрите, сколько у меня появилось дополнительно коробок всего для прокачки, то есть я вообще не нуждаюсь по сути на этом аккаунте в каких-то кстати ремку можно было бы и надо поставить на седну мне она тоже нужна что -то я втыкаю, ну я думаю еще ремочка нам выпадет так, малышник, что-то я начал раскидываться Талантами. Тут половина героев без талантов. Реально героев дофигища мы повытаскивали. Так, сюда кидаем. Это нам не надо. Ой, отлично. Стойкость. Стойкость, блин. И тут я задумался, что же все-таки лучше будет поставить. У меня выживалки, кстати, до сих пор нету. Давайте все-таки стойкость поставлю. Буду сейчас думать до восьмерки качну. Будем делать, короче, здесь я с девятку я качать не буду, пока что, потому что у меня есть такая про у меня просто эмблемы нету, была бы эмблема, сейчас я гляну. Не, у меня здесь такой эмблемы нету. А принципе она одна из последних на бездонатах ее не особо раздавали, поэтому. Ну, вариант, конечно, будет чарка Еще я посмотрю, как чарка чаркой. Собирать либо на домах, либо собирать такой вариант. Такой вариант мне хорош будет и в забашку и на PvP локации, даже на ту же самую битву гильдии. Но мне надо выживалку будет достать. В общем, поехали дальше. Чем мы сделаем? К сожалению, мы не сделаем и максимальное на 200 левел, потому что мне не хватит, скорее всего, самоцветов, мне хватит только сделать до этого, до эволюции, до 9. Вот видите, у меня уже так, так, так, так, так, так, давай вот так. Ну, Сейчас попробуем, конечно, но я думаю, что вряд ли получится. Так, где там она у меня? Это один из героев, который у вас тоже обязательно тоже будет прокачан. Возможно, я потом, хотя у меня пакт есть эмблемой, поэтому я вряд ли буду э, пробовать сюда пакт ставить. Лучше такой вариант оставить э, с понижалкой от отхила плюс пакт, э, нежели поставить пакт э, и там еще что-то. То есть будет и дамаг, и плюс она будет резать отхил, плюс жизнь тоже здесь есть. Тоже вариант, в принципе, неплохой. На PvP локации самое то будет. Так, давайте немножко просветик подкачаем. Так, есть. Sorry, телефон. А, так. -с этим разобрались поехали дальше делаем эволюцию 451 сам да мне не хватит немножко так как я и говорил ну кегашки с кегашками у меня уже проблем тоже опять же после акции нету так, ну что продолжаем, как я люблю склеивать видосы, но так получилось, сори, поехали дальше. В общем, качаем дальше нашу мега имбу. Сейчас ее даже на таблеточку выставлю. Первая эволюция у нас уже есть. Сейчас мы прокачаем, сейчас сделаем магментацию. Че по чарам? Какие варианты есть? Ну, самый, наверное, оптимальный вариант на сегодня, это, конечно обряд лечения, если вы без донат, она будет себе хилить, дамага, Фрейд, в принципе, вы можете добавить эмблемой там либо талантом поставить, а, по чаркам победный, как его там суперсила, а, вот такой вот вариант тоже довольно таки а, интересный и неплохой, ну конечно, если вам повезет его вытащить а, если вы бегаете там на фарме, пиромаг может тоже зайти. То есть передача на тоже неплохо. Но в основном обряд лечения он хоть и режется, но это более оптимально, так как оно добавляет еще дополнительно процентуальной жизни. И вашего героя получается довольно-таки... Не... С Фрейей получается довольно-таки неплохой танк. Так как у нее есть ограничения. Можно даже там, допустим, эмблемой, ну, талантом нету смысла, эмблемой там на некоторые варианты э, ставить э, огненку, для того, чтобы резался, будет еще дополнительно резаться, то есть там вместо 18 будет 9, плюс еще победный можно сделать немножко ниже. Супер, э, вот, суперсилу говорю, священный суд, смысла никакого нет, так как э, это ни на что не повлияет, только на отхил. А, варианты есть еще вот такие вот э, с доспехом, тоже довольно-таки неплохо, если будет другая фрей, она будет быстрее ее убивать. А плюс тоже жизнь добавит, но это такое, это единичный случай, поэтому смысла рассматривать это даже нет. Так, стрелок у нас с пиромагом. а Нубис у нас в принципе уже все, тыковка, суперсила. Да, тут пиромага никому даже ставит. Так... Поставим SS, -ку. пока хотя бы четвертую, сейчас попробую что-то а, вытащить для фрайки, это бред лечения, отлично, а, такс, такс, такс, такс, такс, такс, поехали, делаем аргументацию, почти сейчас перевалим короче так есть у хранитель леса многие использовали но не знаю не особо актуально как мне немножко не то так попробуем сейчас здесь затащить ай ай какая реклама так что по созвездия но ну, вариант либо уклонения, либо точность я больше конечно склоняюсь к точности потому что в большинстве случаев рулет уклонения а, и очень сложно потом попасть если ваша фрея будет не попадать то толку от нее вообще никакого нет точность жизнь нормально именно то что нам надо так здесь мы тратить пока ничего не будем поехали дальше так ну, в принципе мы ее так более-менее собрали, сейчас единственное нам надо будет прокачать скилл, для того у меня есть в загашнике слизни также нам надо, так надо ну я дофига взял, пока вот столько обменяем а на кгшке, так как у меня карт нету Ай, видите, чуть-чуть. Блин, мне в принципе там вообще фигня сама, ходу не хватит. Так, тихо, а ты что-то я разогнался. Так, делаем вторую эволюцию. Есть. Вообще фигня самому не хватает. Сейчас получим его. нормально. Мы получили бонусными. В принципе, мы еще даже нормально прокачаем с вами. А, так, поехали. Я что-то что-то провтыкал. Да, мне что много меньше надо. будет вот. огонь. А мы получили самые завтыкал. Мы же самые получили там тоже за квастик. А, так, значит, у нас Фрейка сегодня будет идти. В принципе, на. Максималку, сколько у меня там к ней хватит. Надо будет, наверное, немножко книг еще оставить, К них 200 э для лисицы. И думаю, завтра уже сделаем с вами эволюцию, если повезет. Конечно, с квастами я опять нафармлю тысячу самов, что маловероятно, потому что она рандомно так дает. Сейчас последнее время Но, может повезет. Если вытащим там 1200 самов, то завтра сможем с вами а, зафармить и лисицу. А, так, сделаем такой вариант. Конечно, здесь, я не знаю, наверное, вряд ли мне хватит маны сейчас. Но это все дело, чтобы под нормальную эмблему загнать. Но, в принципе, этого должно хватить. Даже для восьмерки, наверное, не хватит. Да, не хватит. Надо будет потом докачивать. Ну, эмблема-то такое. А, сейчас интересно, сколько у меня хватит на просвет. Если на двадцатку хватит, то это вообще огонь. Конечно, надо еще книжки оставить для лисицы, но я думаю, если будет еще а, паки с этими сундуками, то это вообще будет огонь. А, так, с чем у нас 76 -й. Да, маловато не хватит нам. Давайте поехали, попробуем сейчас с вами сделать просветик. Посмотрим, насколько хватит его книг. В общем, таким вот образом у меня на аккаунте есть Огник 30 фрейка тоже уже прокачана, и лисица донатная, которую надо, кстати, сейчас будет открыть, и я, по идее, должен... Ну, плюс-минус относительно нормально сейчас, значит, фармить за пределы, Но это, опять же, не точно. Мы поднялись силу свыше 100. Я уже поднял на 90 там с копейками. И у меня начались проблемы. С Фрей, было Фрейя а с вальцом, Появились огники, появились донатные герои. Я не знаю, как сейчас будет. В принципе, на где-то плюс-минус... Здрасте. Плюс-минус такие же... Такая же сила, там только единственная фрайка проточена. Но огник мне больше заходит. В общем, посмотрим, что у нас в итоге с этого получится. Но, думаю, проблем уже не должно быть, так как у меня герои относительно здесь, мне кажется, уже даже получше, нежели на Сардерке, потому что здесь есть пару донатных героев, да, и такие обычные все герои есть. Единственное, здесь меньше, наверное, эволюций, у меня и землеройка, и ворожей сделаны, и фрейя сделана. Здесь только по нормальной прокачке. Сейчас фрей и огник. Ну, то здесь есть огник и лис уже. Это донатный герой, Поэтому здесь не так проблемно будет. Плюс эмблем здесь больше. Ну, то есть, варианты за серваки я вам рассказывать не буду. В общем, такая вот сборка стойкость. Э -э -э на урон, если надо, эмблемы, плюс обряд лечения мне должна дать э, довольно-таки неплохой результат и в PvP локациях, и на фарм локациях. То есть, я думаю, я буду стараться уже бить там, ну, конечно, против зефиров там с водушками я не затащу, но, э, по крайней мере, попробовать против топов, э, думаю, можно будет. А, то есть, это реально плюс, я не знаю, мне теперь надо собрать мэрия для того, чтобы проходить ограничения, ограничение надо будет прокачать в принципе таким составом я думаю будет без проблем можно будет и зефиров шатать, если получится прокачать мари в хорошую сборку ну это опять же все относительно <laughs> смотря каких топов но ну, будем к этому идти в общем такой вот ребят бездонатный аккаунт у нас получается на немке. реально очень быстро ну цель теперь у нас половина зефира цель теперь собрать зефира Мария у нас тоже половина, но Мария у нас, в принципе, соберется намного быстрее, нежели Зефир. Ну, если, возможно, добавят новые где-то через месяц э -э сумки <клёзд> в наборе Вигеймерс с Зефиром, это, конечно, было бы очень круто. Ну, Зефира это более, скажем так, проблемная версия. Единственный вариант быстро его собрать здесь это через Найм. Э -э на Тайване это делается все намного проще. Там он собирается, вот смотрите, у нас даже 20-й прорыв будет без проблем. На Тайване там собирается за е... еженедельные квесты. Не знаю, есть они там или нет еще, но там это все попроще делается. Ой, отлично. Можно даже до 20-го прорыва докачать и лисицу тоже сделать 20-го прорыва. Запашек не хватило, вот так вот видите в чем проблема теперь в значках почета ну, это одна из таких тоже глобальных проблем для многих и у меня тоже кстати надо аккуратнее быть с этими прокачками потому что запашек я завтыкал но запашек тоже дофига уходит книги запашек поэтому тут надо быть осторожным ну я думаю на лисицу по крайней мере мне до двадцатки плюс-минус собрать ресурсов должно хватить то есть мы прокачаем сейчас Фрейку до 20-го и лисицу я тоже сделаю 20-м, потому что просто эволюция это маловато будет вторая ава. Надо будет заняться еще десятыми талантами. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Ставьте лайки. Будем делать дальше тест Фрейки. Все есть отлично. 20 есть давайте соберем нашу лисицу и уже вот, 248 будем майонезники батя как это, рекомендации так назовем дали возможность его собрать в общем вот так вот на этом аккаунте карт на немки к сожалению нету но вот это вот самый реальный способ Самый быстрый был, чтобы получить. Хотя и так, в принципе, здесь довольно-таки неплохо дают сумок. И без проблем можно это все сделать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.